It is. В смысл моих загадок. Кто хочет голову за это положить? Я мурагот, мой древний род, Царями славный, веселён. Я не хочу добавить в палачу Хлопот по выполнению указа, но как мне выбрать